Всем, при... Всем привет! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас небольшой ролик такой, короче. Решили записать, короче, это съездить. Как она? Сыреная комната, короче, на сталдами открыла. Сейчас посмотрим, что это за тема такая. У всех нас. вот Небольшой такой. И вот решили для профилактики короче съездить с женой, с детьми. Вот. Жена хоть что-нибудь скажи зрителям своим. Привет. Жена вся э, Привет. в руле в движении. короче. Там мелкие сидят. Привет, скажи Федь. Привет. Привет. Ладно, включимся непосредственно там уже. Так, все, ребятки. Шли мы в эту комнату, сейчас посмотрим. <связывая> Сертификаты, да, все есть? Конечно. У -у -у. Виктория, сцельная комната. Заболевание ворога. тут что-то нашелся дела, да, какие-то? Угу. Да, Сельфи да. вот это ну все да. делают А это что, соль прям кусок, что ли? Да? Это у нас лампа просто сгорела лампа. Вот зайдете а -а -а. там, там много лампок, так что вы увидите да, а -а -а -а. Такие шкафчики переодеваются а вот придаем, Ну, вот там спускаются с 9 до 5 Они там побывают, там спят Там 400 метров надо было ходить по кругу Вот Не говорю, что прям так да. болела. но мне доходило до антибиотиков. Укрепление иммунная система, нервной системы тоже. Вот. Очень хорошо ей помогло. И потом младшему тоже. Ну вот, а почему бы нет. У нас с это нет. Дети-то Дети так часто болеют. Да. Да. Поэтому вот, решили да. чтобы сделать что-то для детей. Я житель от Талдома. Думаю, хороший дом реально пропускаю. Я тоже расскажу, как Пока. Да. Когда рассказываешь, они больше слушают. Дети, пожалуйста, внимательно слушайте. Нельзя тут прыгать, скакать, солью кидаться, за шезлонгами бегать. Когда вы бегаете, тут микроклимат меняется. Они подеют и все. Вот это вот это маленькая верх, вот это датчик-концентрат, она измеряет, сколько тут микроклимат. Вот почему говорят один сеанс равно на три дня море. У нас настолько концентрации есть соли, что вы дышите. Вот, считайте, что вы три дня побывали в море. Ну mm -hmm. без солнышка. Yeah. <laughs> ну все, тогда отдыхайте, mm -hmm. включает. Mm -hmm. Да, у нас шезлонги откидывается, вот э, поднимите mm -hmm. вот эти ручки оба и чуть назад. И видите, а, вот ножки поднимаются тоже. Можете отдыхать. Ого! Ого! На море так на море, да? Также поднимаются, чтобы вам было комфортно. Ага, хорошо. Спасибо. Ну ч ⁇ Фетки? Играй, машинки, играй. Мама отдыхает по полной. Ну-ка, папа, ножки, мама. Смотрите! Ну, подними маме ножку. А как их поднять? А -а -а. О, да, ну, ну, как? Первый день отдыха и уважни. Нормально? Да. Хорошо, хорошо. Спасибо Так, детям тут включили, короче, мультики. Федька тут играет. Все в соли. все в соль, блядь. сок тоже в соль и все, обалдеть дельфинчик такой сделан из соли как тебе, как, нравится Костя тут? Кость, а? нравится? Да. балдежно? Нет, Поеду на море. Старше. Ладненько, <сёк> все, ребят, не переключаемся. Но пока включаем потому что очень много соли вокруг, и камера может испортиться. Это <сёк> Как тебе, Федь? Нравится? Грузовик набираешь? Да. Вон а какой. -а. Еще один. Еще один, еще один. Ну давай, наполняй. Нет, конечно. О, можно с ним ударить. вообще не все... бегать. Вообще-то все это в уральниках. Спаси меня, чудо! Чудо! Ой, новочка. Не... А ты сейчас что, что с ним делал? Это не знаю, что-то случилось со мной сегодня, что-то чего я никогда не забуду. Я тоже. Не забывай меня. Не мама а... нечего... Сейчас мне нужно идти, но мы твоя Это... мама? Завтра утром. Влечу за тобой. А, а ты познакомишься с моей мамой? Конечно. Все, вот так побывали мы в соляной комнате. А еще хотел узнать расценки. Вот, пожалуйста. Э, спрашивают люди, вот, пожалуйста, снять, да. Пожалуйста. Я а смотрел -то... у вас там много это спрашивают расценок. Вот такие ну, расценки. Спрашивают, послушаем талдом. А у нас есть группа. Подпишитесь а -а -а. на нашу группу и вот там все, вот все информация. А есть все... группа, прям такая, да? Конечно, конечно. И Инстаграм. Вот наш адрес, пожалуйста. Угу. В Инстаграме и у нас есть даже ВКонтакте наша группа. Так что подпишитесь. Угу. Вот такой телефончик, ребята, звоните. Город Победы, о, улица Победы, город Талдам. Угу. Все, возьмем. Счастливо, спасибо. Приходите все. всем рады. Угу. Маленький одевается, все. Тут эта комната, ребята, находится. <соцентрический> На углу девятиэтажного <соцентрический> дома у нас. Напротив, как говорится, этот пятерка, что ли, магнитчик, <соцентрический> не помню. Так, ну вот мы сходили, ребята, в комнату соляную. Все нам понравилось. Все классно, да. да все понравилось, ребята, обращайтесь. Там телефончик увидели. Вот. Сейчас мы идем в магазин. А вы? Ну и с вами прощаемся в следующем ролике. До следующего ролика, как говорится. Все, всем пока.